Первый вопрос какой самый лучший брокер в Украине? Какой самый лучший брокер в Европе и во всем мире? Знаешь, что есть брокер под названием Брокер инвест. Как его найти? Вбивайте поиск брокер инвестиции точка ком. Точка ком означает, что доступно всем и россиянам, и украинцам, и так дальше. Если будет точка Юа, то это что-то украинское, точка ру русская и так дальше. Что такое инвестиции? Зачем нужен брокер для инвестиций? Если можно, например, инвестировать или в какую-то компанию пойти попросить дивиденды. Да, если вы с хорошей связи с компанией, то можно договориться о большем проценте дивидендов в месяц. Самое прикольное, если вы дружите с Elon маском в Tesla, но это редкость, когда можно подружиться с такими популярными личностями, но было бы прикольно. Насчет акций. Акции это у кого есть компания своя, кто имеет капитал, каждый год приносит какую-то инвестицию, капитал себе точнее, сохраняет там хотя бы минимум 1 миллион долларов. Не знаю, полмиллиона миллион долларов. Тогда люди могут инвестировать и будет за один год, каждый год именно что-то делать, производить заводы, всякое такое. А потом уже выплачивать дивиденды, выплачивать акциями, когда нужно упало рост, упало рост. Это статистика. Если у вас есть своя компания, ну в общем, суть главного финансы. Как начать все же? Большинство не имеет никакого капитала, всякое такое. Самое главное это начать хотя бы собирать деньги. Кстати, на моем канале смотрит про моноинвестиции, давайте тоже про это поговорим. Моноинвестиции инвестиции это банк, где хороший процент все лучше, чем у Банков. 24. В чем он лучше? Криптовалюта, доступны новые акции в бирже Европы, биржа Америки. Если в каком-то банке есть купить что-то, акцию, облигацию, всякие приколюшки больше, у тех будет больше людей открывать этот банк для себя. Как монобанк сейчас растет, как по мне находится наверное, на втором месте. Ну да, Монобан не находится на первом месте. На первом месте все же PrivatBank, потом какие-то банки Это банки, где там э, олигархи сидят, украинцы, где после ссср или же у них есть свои земли, они там открыты. Счет банк и так дальше. Перелет банка можно встретить в интернете, они вам помогут. А как насчет инвестиции в теслу и так дальше? В криптовалюту тоже. Если где прямо институты толют прямо сейчас, то говорят, что будет еще спад какой-то, поэтому говорят, вот туда вот нужно подождать немного. Или просто поиграться трейдинг, купить продать. Но я такую фишку уже не использую, думаю, хватит с этого. Ну, вы можете, вы, принципе, можете попробовать. Возможно, вы в трейдинге взлетите, купите дешевую капиталю, купите подороже. Не на автомате, точнее, не использовать фишки, а самостоятельно купить, продать это думаю будет лучше. Ну а на сегодня все, с вами был Макс прайм Коротко ответил, потому что ищет Money mon инвест сегодня все, с вами был Макс Prime. Если хотите что-то новое, чтобы я снимал вам, было полезно. Пиши в комментариях, Мне есть Макс прям Украинский канал, то знает украинский. Дуиспит Инглэш, там немножко есть по английском. заходите и пишите Макс Прэм Инглэш. До встречи в следующем ролике.